Ну, странно просто звучит, почему ты не переехал в Германию, как будто бы целью всех людей в этом мире является переезд в Германию. Времени суток всем. Ну... Тумсо, я видел в сети твои фото, сделанные с девушками в бане, сигаретами, пивом. Тумсо, слышал, что Кадыров снова в Москву полетел. Ну да, я видел эти сообщения. Я, я вообще думаю, что... Он, скорее всего, все-таки подхватил этот вирус. И, по всей видимости, проходит сейчас курс лечения от него. Единственное, вот, что мне непонятно, почему они из этого делают вот этот спектакль? Почему просто не сказать, да, как бы, ну, заразился... Поехал лечиться. Вот. Зачем нужен этот спектакль? Салам алейкум, Тумсо. Почему в Германию не переехал, чем Швеция лучше или безопаснее? Чем Швеция лучше или безопаснее? алейкум, Я не знаю, почему ты задал мне такой вопрос. Но странно просто звучит, почему ты не переехал в Германию, как будто бы целью всех людей в этом мире является переезд в Германию. То есть, ну, я не знаю, зачем я должен был ехать в Германию, как бы, что меня должно было повести именно в Германию. На тот момент просто меня я оценил как бы, все плюсы и минусы, и а, получилось так, что я попал в Швецию. Я не могу раскрывать всех моментов, а, но на то были как бы, свои причины. Германия неплохая страна, но как вы видите, там находится мой брат, моя мать и понимая на все сто процентов, что они нуждаются в убежище, им его не предоставляет Германия поэтому почему я должен был бы вообще рассматривать Германию как страну для переезда я, я не знаю почему вы задаете мне такой вопрос что меня может расположить в сторону Германии? мне кажется, русские националисты, те которые за отделение Руси не так уж и плохи в том плане, что если они придут к власти в России, то Чечня и другие мусульманские по своей сути регионы смогут стать независимыми. Что скажешь по этому поводу? Может чеченцам подружиться с ними? Валейка ассанам. А... Ты знаешь, национализм, он в своей основе является мерзостью. И это очень опасная вещь. Заигрывать с национализмом очень опасно. Гитлер, приходя к власти, тоже не шашкой не махал и не говорил, что он пришел для того, чтобы уничтожить всех евреев и развязать Вторую мировую войну. Там тоже все начиналось не так. И поэтому это вещи, которые, с которыми нужно быть очень осторожным и заигрывать с ними ни в коем случае нельзя. Нужно дружить не с националистами, а дружить нужно с нормальными людьми, которых а, немало среди русских, как и среди любых других народов. Поэтому здесь чеченцам, конечно, мы на это все должны смотреть со стороны. Это, безусловно, в первую очередь проблема россиян. Кто у них будет во главе, там, какие политические силы будут преобладать. Но в то же время мы должны понимать, что приди там, к власти какие-то а, отморозки, нам, нам от этого легче не станет, нам, нам будет сложнее, нам все равно придется с ними как-то жить, с ними работать. Но, что, кто такие националисты? Может быть, это патриоты своего государства? Что плохого в подданстве своему государству и его защите? Джахад да, был героем своей Родины. Нет, националисты — это, они, может быть, и патриоты своей Родины, это просто разные вещи, как бы быть националистом. Будучи националистом можно быть патриотом своей родины. Националисты это те люди, которые возвышаются над другими народами из-за своего происхождения. Вот это люди, их называют националистами. Националисты, от слова национализм, те люди, в которых присутствует национализм. А национализм это проявление превосходства из-за своего происхождения. Ты путаешь нацизм и национализм. Другой пишет, наци... нацизм и национализм – это разные вещи. Вот я читаю вас и думаю, мы с вами вообще в одном мире живем. Неужели, Неужели так тяжело эти вещи понять? Вот вроде бы есть интернет, но загуглите просто, загуглите нацизм, посмотрите, что это, фашизм, откуда это взялось, поймите, что такое национализм. Конечно, это не разные вещи, это одно и то же, просто это... Фашизм это крайность национализма. Понимаете, когда национализм уже перешел в набрал все свои обороты и раскрылся полностью. Это, это называется фашизмом. Нацизм это вообще это не, не явление. Нацизм это эпитет, который нарекли фашистскую Германию. Начали говорить о ней как о нацизме. А так вообще на самом деле такого явление не существует как нацизм понимаете то есть, есть фашизм да, есть национализм а нацизм это просто как бы нацистами назвали э, гитлеровскую ну, вот эти вот политиков там армию гитлеровскую их просто назвали так нацистами а есть понятие национализм вот это правильное как бы определение всего этого саламу алейкум, бисмиллях, алейкум, фик, без имени. Нурбагандов в свое время произнес фразу, фразу «работайте, братья, перед тем, как его убили». Речь шла о работе в дагестанской полиции. Тогда это вызвало резонанс. И я тоже считаю, что ты плаваешь в наци-терминологии. А, то, что он произнес, это я знаю. Там было, если это, в смысле, это, это вы называете поступком Просто до этого был вопрос, как ты относишься к поступку Нурбагандова. Поступок – это то, что он сказал, работайте, братья. Как я к этому отношусь? Да плевать, как к этому можно относиться. Просто плевать на это. Они без него как бы работали. Понятно, что они будут работать. По поводу терминологии, ну, здесь, ладно, вы можете считать, как вам удобно. Далее, Ровер. Кадыров говорит, сегодняшний день человек, который берет отпуск или больничный и идет домой спать. Такой человек завтра не имеет права говорить, что он на пути Ахмата. Интересно. А ты где гулял эти две недели, Кадыров? Ты второй после Кандагара, который взял больничный. Привет, Тумсо. Тебя уже спрашивали за твою оценку поступка Магомеда Нурбагандова. А что за поступок? В чем его поступок?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 Да плевать, как это можно здесь? Просто плевать на это. Они без него как бы работали. Понятно, что они будут работать. По поводу терминологии, ну здесь ладно, вы можете считать как вам удобно. Так, чел, человек, Ахмат, сила говорит, а Я тебе рекомендую посмотреть ролик Анзора предпоследний, по-моему, насчет Ахмат силы. Он там дает пояснение что что является силой. Коста 88 Салам алейкум тамса. Мне непонятно, почему ты всячески оправдываешь типов типа Анзора из Вены Типа он, конечно, урод, но он наш урод. Валикуму вассалам. А где я его? Во-первых, в чем его мне должен оправдать? И где я что-то про него говорил? Типа он урод, но он наш урод. Где я такое говорю? Желаешь смерти, Кадырову. Слушай. В идеале я бы, конечно, желал, чтобы он предстал перед судом, но смерть Кадырова тоже, наверное, был, был бы неплохим исходом. Да, скорее желаю, скажу, буду искренним с тобой, да. Халид Тумсот, ты пожалел о своих словах про то, что в Чечне больше разрата, чем в Польше? И Я, во-первых, не так сказал. Я сказал, можно вернуться к моим словам, как это было сказано. У меня вообще нет привычки никогда что-то подчищать из моих слов. И то, что я тогда сказал, я могу это повторить и сейчас. Ни о чем не жалел. Нельзя пожалеть о правде. Если ты говоришь правду, то ты не можешь о ней пожалеть. Доброго времени суток всем, Тумсо. Я видел в сети твои фото, сделанные с девушками в бане, сигаретами, пивом. Это фотошоп. Но если ты такие фото видел, то это фотошоп. У меня нет никаких фотографий с девушками в бане, с сигаретами, пивом. Наверное, это фотошоп.